Давай я тогда тебе покажу простую песенку такую. Uh -huh. А ты уже играл, да, на гитаре? Uh, неделю. Ага. Uh -huh. Так, смотри. Uh, значит, вот здесь у нас расположены лады. Первый лад, второй, третий. Это порожка Вот эти вот черточки. Uh -huh. Так, uh, видишь, я тебе написала здесь? Да, да, да, да. -да. Ага, смотри, три. Это значит, мы зажимаем на третьем ладу. Сейчас будем играть на шестой струне. Смотри, это первая, вторая, третья, четвертая, пять, шестая. Снизу вверх. Сейчас mm мы что-то зажимаем, завернуть. Значит, нажимаем на третьем ладу. А мы знаем, -hmm. что не зажимаем, просто просто Итак, показываю песню. Все а вот на этой да, струне. Угу. На, на толстой. И смотри, и смотри, а, здесь обозначены точку, ну, но тут видишь, наверху. А, да, вот у меня тоже есть. Да, третий и пятый лад. Вот, найди их сразу, и на них все помирать. <музык> угу. Смотри, сыграл, сыграл палец, убирай. Можешь одним пальцем, если удобно? Угу mm -hmm. И ещё, Смотри, мы играем, получается, зажимаем струну ближе к порожку Вот это третий лад, а мы ближе к четвертому. Ага, -а вот так вот Угу mm -hmm. Не на порожке, а просто ближе возле него Угу То есть Угу Шесть. Дальше. Пять. Угу. Uh -huh. mm, Дальше. Слушай. Что, прикол какой-то? У меня вот, э, вот такая вот гитарочка есть, вот я, собственно... Uh -huh. <связываю> Акустика, хорошо. Что вообще умеешь? Э, да я, в, в принципе, немного, не то есть там какие-то, знаешь, вот я например, пару аккордов знаю. Вижу вот. uh -huh. ДМ, них... хорошо. Так, ЕМ. E -E и угу. остальные для меня. Ну, баре как-то сложновато, например, для меня идет. А, баре можем попозже взять. Главное сейчас закрепиться на основных аккордах, грубо говоря, блатных. Но я считаю, что э, на этом держится вся наша база. Угу. Э, потом мы, конечно, перейдем к баре. Но сейчас главная постановка пальцев, постановка рук, потому что без этого дальше никак. Правая рука должна быть свободной лежать. Просто она ложится. Отпустите, пожалуйста, левую руку. Если у вас гитара не падает, то все прекрасно. Расслабьте, пожалуйста, ваше плечо, руку. У вас двигается вот предплечье. Все. Больше ничего не двигается. Да, ну, грубо говоря, болтается. <с Top shorts> можем попробовать потом одну мелодию изучить. Э, называется Prayer, Prayer and C. Я сейчас ее сыграю. В общем, она так играется бесконечно, но она очень популярная. Вы, наверное, ее слышали. Да, да, да. Так, руку, Главную руку опустить. Нужно приучать себя, чтобы она лежала свободно, правая рука. А то она, видите, подняли, и тяжело постоянно ее держать. Ну, напрягается. Вот, просто пусть лежит расслабленно. Вот, отлично. Понял, да, да. Так, а по боям? Какой-нибудь бой, что-нибудь? Не занимаюсь. Ну, ты знаешь, один только знаю какой-то там, типа... Ну, это испанский бой. Даже странно, почему знаешь, потому что я... Ну, хотя я его выучил на третий день, когда начал играть на гитаре. Это был пранк? У меня были сомнения, потому что, ну, потому что хотя бы аккорды зажимаются Хотелось бы вообще просто научиться играть на гитаре, какие-то может аккорды брать, что-то очень сейчас, кстати, популярно finger style, то есть как вот. Да. Что-то с примитивного как-то начать, может быть, что-то там на, на струне как-то одно играть, вот. Могу объяснить, там, как струны mm -hmm. называются, где какая нота, как играть там какое-то произведение, mm -hmm. ну, например, там. Какое, например, да. Там, романс, там, какой-нибудь Пират Карибского моря, там, что-нибудь в этом роде, вот. А, ну, вот да. Песни всякие, там, звезда, Солнце, например, ну, вот классика такая, вот. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Могу объяснить. Да, да, да. Вот... Не тот, регистр. Это... Было бы неплохо, вот это вот. классно. Ну, Чисто. да, да. Аккорды там элементарные, ага. в принципе. Ну, я знаю, там вот. начинается с Е... Как то Вот так вот, да, начало, я помню. Ну, ЕМ. Первый аккорд. Да, да, да, вот так вот он. ЕМ, вот. Ага. На пятой, на четвертой струне. Второй лад. Потом ага. играется на пятом ладу, ставится баре. То есть пальцем, указательным. Ох ты, ж, Шпоре. <laughs> Это, наверное... Ну, да -да. Я, я сейчас, наверное, не смогу себя. Сюда... Ну, <laughs> Все вместе играется вот так, медленно.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 Да, понял. Да. Вы меня разыгрываете, да? Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк. Если оно наберет хотя бы 200 лайков, я сделаю новое видео, в котором будет больше преподавателей. И спасибо за просмотр. Пока.